Здравствуйте! И вот наступила долгожданная осень, и пришло время подумать о подготовке винограда к укрытию на зиму. Вот такое нехитрое приспособление облегчит нам эту работу и поможет перезимовать винограду в более благоприятных условиях. Итак, приступаем к изготовлению этого устройства. Нарезаем втулки из трубы диаметром внутреннего сечения 16 мм и длиной по 5 см достаточно. Приступаем к разрезке втулок по размеру. Берем уголок номер 25 или другой и зачищаем его от ржавчины. Зачистили уголок и приступаем к разрезке его по размеру этого 35 сантиметров. Теперь необходимо просверлить отверстие для крепления тросика или проволоки. Так выглядит заготовка для крепления тросика, удерживающего укрытие винограда. Теперь делаем примерку, в каком положении необходимо приварить вращающий во втулке палец крепления данного устройства. Палец необходимо приварить с наружной стороны уголка. И так приступаем к привариванию. Приварили и примеряем, как будет выглядеть наша приспособа во втулке. Вроде выглядит неплохо, вращается нормально. Теперь будем ставить его на место в таком же положении. Берем втулку, в которой должен вращаться палец, приставляем к стойке шпалере винограда. Располагаем уголок от поверхности земли на высоте 30-35 см. Выравниваем по горизонтали и начинаем приварку. обварили и теперь посмотрим как это устройство у нас выглядит вот такой шарнирчик Нехитренькое устройство мы здесь приварили он будет упираться в стойку как ограничитель и тросик который будет прикреплен к этому уголку не даст провисания он будет удерживать натяжение данного тросика теперь нам остается закрепить тросик с одной стороны тросик на таком же самом приспособлении, которое расположен в другом конце шпалеры, крепим наглухо, а с этой стороны на толереп. В любое время, когда нам понадобится снять устройство, спокойно мы ослабим тросик и снимем его. Это устройство съемное. Соединяем все концы данного устройства тросику, натягиваем этим толерепом тросик до необходимого натяжения если расстояние от стоек более 4 метров то еще необходимо поставить дополнительно упорные стойки которые мы сейчас приступим к деланию их берем арматуру или провод диаметром около 6 миллиметров и длиной около 90 сантиметров и сверху приварим стержень диаметром 12 мм и длиной 2-3 сантиметра, И делаем в нем пропил для удержания тросика, который будет служить нам подпорой от провисания его. Сверху стержни сделали необходимый пропил для удержания тросика, чтобы он не провисал. Прорез я сделал по сечению тросика. Вот так этот тросик будет ложиться в этот пропил, и он не будет уходить ни влево, ни вправо, а будет удерживаться в нем. Теперь эту приспособу ставим под тросик на необходимое расстояние для удержания него. Чтобы под нагрузкой снега не проваливался у нас тросик и данная подставка не уходила в землю, делаем ограничитель из проволоки, приваривая его на основной стержень подставки. Вот так выглядит наша приспособа, которая в будущем будет служить хорошим приспособлением под укрытие винограда. Ну вот и все. Надеюсь, это видео было полезным. Делитесь своим опытом. Может у вас есть что лучшее для укрытия винограда. Потом поставлю видео, как я укрываю свой виноград, в том числе и на этой новой приспособе. Всем желаю удачи. Не забываем подписываться на мой канал, если желаете узнать, что нового происходит на этом канале. До свидания.